И у нас на связи Россия Казань Ольга Викторовна, преподаватель метафизики с 25-летним стажем, учитель, просветленный мастер, праноед и мать шестерых детей, из которых все шестеро дети Индиго. Ольга, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы знаете, я предложил вот такую тему, а это достаточно тема интересная, ну и те, кто проживает на территории Соединенных Штатов, знают mm -hmm. о том, что был такой очень интересный человек. Mm -hmm. Этого человека звали Эдгар Кейси. Mm -hmm. Причем, что самое интересное, он достаточно известен был во всем мире. Mm -hmm. И не менее, считается, известен, чем, скажем, Баба Ванга mm -hmm. на территории Европы. Mm -hmm. Он отличался тем, что... Точность его предсказаний была просто невероятная. Его называли спящим пророком. Он был специальный человек, который водил в состоянии, ну, типа гипноза. Он абсолютно спал, как бы. И в этом состоянии он общался с таким слоем, который сегодня в физике называют торсионные поля где скорость распространения информации чуть ли не 800 тысяч раз больше, чем скорость света. Когда-то это было совершенно невероятно, и считалось, просто проявить скорость света невозможно, оказывается, возможно. И, кстати, в ведические времена люди это просто знали, умели, и очень много, и очень много историй, и даже я могу рассказать, я бывал в Индии неоднократно, и там общался с людьми, которые такой доступ имеют, более того, Невероятные вещи там происходили. С полки снимается какой-то такой папка. Из папки достается, скажем, какой-то лист ну, на санскрите. И на нем гороскоп того человека, который пришел общаться с астрологом. И вот, который был написан очень много тысяч лет назад, и начинается читать, мне читали мой гороскоп, он совпадает практически один в один. Удивительные вещи, то есть все есть, все написано, все записано, и наши воплощения, наши жизни, они находятся вот в этом слое, который сегодня называют Акаши. И есть книги, и есть известная и переведенная на многие языки, ну, такой, такой скажем, там, документ, можно так сказать, который называется «Хроники Акаши». Ну, и вот есть люди, которых немного, но они есть, и этому даже обучают, оказывается, чего раньше, конечно, не было. Эти люди, они имеют прямой доступ вот к этим хроникам Акаши, Акаши Рекордс их называют. И вот с одним из таких людей нам повезло, я считаю, мне, в частности, я сейчас беседую с таким человеком. Ну, а вы, дорогие наши радиослушатели, имеете возможность нашу беседу слушать и учиться у Ольги Викторовны. Ну, я только хотел сказать, что наши координаты – это тройное W, sungatesradio.com, sungatesradio.com. Телефон 847-226-9956. Это те, кто хотят нам позвонить. Но я понимаю, тяжело позвонить с, разных, с других стран мира. Мы все-таки находимся в Соединенных Штатах. Можно нам написать и задать свои вопросы. И задать вопросы Ольге. Ну, до, во время эфира, после эфира, я не знаю. А, с, э, есть скайп. Э, скайп «Сангейтс 1.0.8». «Сангейтс» — это Солнечные ворота, на конце буква «С». Ну, а теперь мы приступаем э, к нашей непосредственной теме нашей программы. Ольга, скажите, мы начали такую, и вы рассказывали такую программу, более того, мы даже с вами как -то провели такую частную такую сессию, вы вошли в мои рекорды, скажите, как это происходит, для чего это надо, надо ли это вообще, надо ли знать свои прошлые, свои будущее? может, это никому и не надо, все как-то относятся к этому достаточно странно, потому что да, да не хочу я знать свою судьбу, а вдруг мне там умереть придется через там, год, через два. Ну так хорошо, так и придется, и придется, но так ты хоть будешь знать, что тебя ждет там потом, Есть жизнь после жизни, мы это знаем. Вот вот такой вопрос. Ну, э, вообще, конечно, э, поскольку я работаю целителем, и для меня заход в хроники Акаши, конечно, э, это необходимость потому что иногда не понимаешь, почему вообще человек заболел. И приходится э, выискивать, да, то есть ты ищешь какую-то информацию, ты туда заходишь в этот канал, э, смотришь ее, перерабатываешь и э, делаешь принятие или же просто наблюдаешь за этой ситуацией и прокручиваешь этот сюжет еще раз. То есть проживается повторный дублем. И если, конечно, ходить просто от любопытства, от посмотреть свои прошлой жизни, я думаю, что совершенно нет необходимости никакой. У нас есть исторические фильмы, там гораздо более красочно описаны все жизни, но когда речь идет о тяжелой болезни и человек от боли уже не знает, куда бежать, поскольку медицина уже отказалась лечить человека и уже выставили за пределы больницы, то, конечно, в такой ситуации Хроники Акаши являются, наверное, единственным способом вообще вылечить человека. А... Ну, вот это просто необходимость для отцелителя. А для других людей, ну, можно заглядывать, можно не заглядывать, это а... как бы вопрос уже такой... У меня тогда к вам вот такой попутный вопрос. Вы говорите, если люди заболели, если болезни такие тяжелые. Ну, вы можете привести примеры, несколько таких может быть случаев в вашей практике, как именно вхождение в Акаши, хроники эти Акаши, рекорды, помогло вам вылечить тех больных, которые болели? Да? Ну вообще, конечно, когда ко мне человек приходит, я всегда сразу захожу в акаш. То есть просто я могу глубоко зайти, скажем, да, в каких-то много жизней пересмотреть, а могу только одну жизнь затронуть. Но в любом случае я получаю информацию оттуда. Значит, человек, который сам не может разобрать свою ситуацию, он не понимает, что с ним происходит и не всегда это бывает болезнь, это бывает просто ситуация какая-то. У человека возник огромный долг, Он, э, у него разрушается семья, или у него там не двигается бизнес, или еще какие-то. Да? То есть какие-то самые разные проблемы возникают, как препятствия у него на пути. И, конечно, человек просто не понимает, ну я вроде как все правильно делаю, я тут людей не убиваю, не граблю, я общем-то живу так, хорошо живу. И вдруг значит, посреди там, пути возникают какие-то непонятно что. То есть почему это, за что это, да что это карма, судьба, это у меня рог такой, что у меня Бог наказывает. То есть у человека самые разные мысли и вопросы возникают в голове. Там, человек не понимает, что происходит. После того, как ты уже заходишь в хроники и начинаешь ему объяснять человеку, что вот вы в прошлой жизни, посмотрите, вы были, ну, условно говоря, в костюме черного ангела, ну там были каким-то там не особо э, таким э, нравственным человеком, скажем так, да, э, и вы делали какие-то вещи, и самое главное, вы перед смертью себе это не простили. То есть если вы что-то делаете, то нужно понимать, что жизнь – это игра, и перед смертью нужно сделать полное покаяние, сделать полное принятие себя, всех своих эмоций и все, что у вас там за жизнь накопилось. Но не всегда приходит священник, не всегда человек умирает э, в правильной ну, как бы, ситуации. Смерть, смерть бывает э, такой неожиданной, э, иногда смерть бывает э, такой мучительной, и человеку не до покаяния, то есть он э, не всегда правильно уходит. Есть, э, поэтому те люди, которые ушли вот так взбалмошно, как бы, то у них не было, сортировки вот этой жизни, да, этих, и не было понимания, что надо сделать в конце жизни, вот, не было правильной смерти. Соответственно, когда человек испытывает вину за свои поступки, это чувство вины формирует дальше события на следующую жизнь. И следующая жизнь начинается с того момента, где вы испытали чувство вины, соответственно, это событие уже закрутилось, и вы, попадая в это, в это событие, начинаете думать, что происходит. то есть А там идет разворот кармы. А, то есть, если вы там ударили соседа в прошлой жизни, разумеется, в этой жизни сосед естественно ударяет вас. Это. Понятно, да? Что карма имеет разворот. Но не в виде этого соседа, да, а в виде какого-то, да, ну, может быть, другого да, человека. Не важно, или булыжника интересно. там, допустим. Да, да, конечно. Конечно. Там все что может идти. А самое главное, чтобы вы понимали, что вы были на месте этого человека, вы делали то же самое, вы точно так же себя вели. И иногда у человека, когда приходит ко мне, значит, и у него бывает вопрос «Вот это я? Да? Этого быть не может, я никогда так не поступал, я никогда так не делал, я до этого не опускался никогда, я не настолько подлый, не настолько там, значит, мстительный и так далее». А когда человеку поясняет, что в прошлой жизни у тебя было другое тело, у тебя была другая страна, у тебя были другие законы, тебя по-другому обманывали, и ты был в другой игре. Вот когда человек уже осознает вот это все, тогда он делает принятие. Да, я это делал, да, я был таким, и я себя таким в этом костюме принимаю. Но когда происходит полное принятие себя, разумеется, болезнь тоже растворяется и тоже уходит. То есть, э, или там какое-то неприятное событие, То есть, смотря с чем пришли, да. А скажите, ну ведь человек может это делать искусственно, ну вот он послушал передачу, допустим, mm -hmm. или он mm -hmm. просто так э, подумал, ну ему все говорят, прочитал, ну надо же как-то... И он, ну да, сказал, я себя прощаю, или не сконцентрировался на этом самого себя, или я там, ну, прощаю, прошу прощения у того человека, которому я причинил вред. А на самом деле, ну, как бы он не получил ни урока из этого, или потом mm -hmm. еще, не дай бог, сделал то же самое. Что в этом mm -hmm. случае будет? Ну, во-первых, смотрите, в чем состоит принятие-то. Принятие состоит в том, что я давал урок другому человеку. То есть если я ударил в прошлой жизни другого человека, то я ему давал урок, он меня просил, чтобы я его ударил, и я его ударил, потому что это была его просьба. И здесь я себя принимаю раздающим уроки по-хорошему и по-плохому. Не бывает убийцы, бывает жертва. То есть эта жертва бегает и ищет, где кто, был, кто меня может убить. Да, то есть на, на роль убийцы. Ну, Созданица. вы имеете в виду, что любой убийца да. – э, это орудие в руках, так да, сказать, конечно, высших да, сил, да, и, или, да. допустим, карма – это последствия да. того проступка, который человек совершил. Да, Уж конечно. просто так мы привыкли думать о том, что это да. вот такие вот плохие люди, там, редиски да. или да. там террористы и так далее. Ну, да. понятно, что они -то террористы, они свое -то получат свое, mm -hmm. но пока да. они являются орудием в руках высшего да. правосудия, да? Да, конечно. Угу. А, ну, его там можно назвать проведением, роком, кармой, как хотите. То есть слова по можно подбирать самые разные. Суть не меняется. То есть если вы что-то делаете, вам прежде всего нужно подумать, что вы делаете. И сначала разобраться со своими эмоциями. Потому что именно эмоция толкает человека на поступок или на действие какое-то. Если вы умеете наблюдать эмоцию, за ним не последует поступка. Вы просто остановитесь, посмотрите на эту эмоцию, «Хм, какая она интересная, эта эмоция, и остановились на этом. Если же вы даете ход этой эмоции, и вы плескиваете ее наружу, дальше тело само регулирует все остальное. То есть тело, телодвижение, оно может быть разным. Оно может всколыхнуться, оно может вскинуться, там, ударить или там еще что-то. есть гнев может выплеснуться из тела. И там может быть и ор, и там какая-то крик и прочее. То есть э, тело э, всегда следует за эмоцией. То есть у человека есть несколько секунд, может быть одна-две секунды, чтобы начать наблюдать за эмоцией. Если он пропустил это время, эмоция пошла двигать тело. И тело уже сделает все, что угодно. Оно тело может дать эмоцию гнева, она может выплеснуться каким угодно способом. Ну вот мы в нашей школе есть обучение тому, что мы смотрим на эмоцию, мы ее не сдерживаем. Мы ей даем возможность подняться из третьего центра наверх, мы ее наблюдаем, эту эмоцию. И в картинках там может быть все, что угодно. В картинке может быть даже то, что мы можем убить этого человека, ударить его или что-то там с ним сделать. То есть картинка бывает самая разная. То есть мы гневу дали возможность выйти наружу, потому что в детстве всегда говорили, держи все внутри, заткнись и молчи. С детства именно такая была команда. И мозг запомнил, что нужно молчать и сдерживаться. Если человек в реальности начинает проявлять гнев, то он очень скоро окажется в тюрьме. Но тело не будет терпеть внутри себя гнев. Рано или поздно тело начнет выплескивать из себя все, что там внутри есть в теле. У нас в теле много самых разных стрессов, которые мы засунули туда в детстве. Мы туда совали и совали до тех пор, пока тело сказал, так, все, хватит, я полная, давай я буду обратно все это наружу выплескивать. Я уже не маленький, я уже сильный, у меня уже власть есть, у меня уже есть деньги, давай я теперь в обратном направлении все это буду выдавать. И выдает... Хорошо, если человек смелый и может быть собой, но не всегда так получается. Иногда у человека бывает страх. Меня не будут любить, меня не поймут, меня упрятят в тихушку, от меня отвернутся, меня не будут уважать, я не буду достоин ничего, у меня не будет друзей и так далее. То есть страхи просто блокируют ну, жизнь, вся жизнь блокируется страхом. То есть человек не может проявить себя он не может открыто рассказать о том, что у нее творится внутри. Открыться – это очень страшно, потому что тогда ты рассказываешь о своих эмоциях. Ты знаешь, я вот его боюсь, или я испытываю страх, или я хочу отомстить, или я хочу уйти, я хочу бросить, или еще что-то. То есть человеку всегда страшно себя выразить. Соответственно, если он не может себя выражать, и не может открыто говорить. Конечно, у него накапливается куча самых разных болезней. Ну, таблетки, они, конечно, это хорошо, но рано или поздно вы все равно окажетесь на скамейке запасных в поликлинике. Да? И ну, наверное, конечно, на какое-то время поликлиника поможет. Но дальше будет очень сложно. Я, секунду, вот меня научила жизнь. Я видела, как умирали мои старики, и я понимала, что болезнь можно отодвигать на старость все дальше и дальше ее можно задвигать, но придет момент, когда тебе не помогают таблетки, тебе не помогают врачи и тебе не помогают операции. Все, потолок. И вот здесь ты один на один со своей болью. И тебе уже никто не поможет. Поэтому, чтобы не доводить дело до таких серьезных последствий, все-таки, наверное, человеку надо задуматься о своем здоровье, о своем духовном развитии, задуматься о том, куда он движется и что его ждет впереди. Mm -hmm. Все-таки мысли должны быть какие-то. Mm -hmm. mm -hmm. Ну да, но э, вот как тогда быть человеку то Ну понятно, что не все знают вас. Uh -huh. А даже если uh -huh. их очень и очень много, то вы, может быть, и одна, а вы же всех не можете принять. Uh -huh. И поэтому, что делать этим людям? Uh -huh. Им надо как-то, ну, хотелось бы, наверное, самим этому учиться, но эффективность этого, даже uh -huh. если они вот пошли там, к вам uh -huh. на классы, на uh -huh. брать уроки, беседа uh -huh. с вами, ну, у кого-то это может занять достаточно долго, а времени, к примеру, нету. Uh -huh. тогда что делать, uh -huh. как быть? Ну, у кого ситуация не критическая, они, в принципе, уже начинают отзываться около, ну, примерно где-то полтора-два года, кто занимается, то они уже пишут благодарности. То есть там уже все огромное спасибо, что вот болезни, которые были, мы с ними сами справились. Здесь как бы... Другое дело, что если экстренное что-то, и у человека там какая-то болезни предстоит операция, там или еще что-то, то тогда они приходят на скайп, конечно, я с ним работаю. То есть со всеми людьми, кто приходит на скайп, конечно, идет работа. Вот. Но в общем я, конечно, мне больше да, по душе рассказывать людям и обучать их, самим а, себя вылечить, и чтобы они знали, как устроено человеческое тело, то есть структуру человеческого тела мы изучаем, да, все, что называется, запчасти, ну, то есть полный атлас. Ну, разумеется, не анатомически, то есть не физического тела. Физическое тело мы не изучаем. У нас идет изучение только эфирного тела и астрального. Вот. Но иногда ментально изучаем. Угу. Поэтому все желающие, кто хочет понять, как они устроены, и какую кнопку, что называется, надо нажать, чтобы вылечить что-то, да? Это, ну, в курсе это есть. Есть целительский курс, есть возвращение божественной силы курс. Поэтому, обращаю, ну, кто хочет научиться, тот научится. А, mm -hmm. Я понял. Спасибо. Mm -hmm. А скажите, а как быть с людьми, которые... Ну, вот, допустим, человек, вообще-то говоря, не знал этого. Более mm -hmm. того, он даже в это и не верит. Mm -hmm. Но наступает момент, когда у него действительно критическая ситуация, и когда человек готов поверить mm -hmm. во все что угодно. Не зря, когда mm -hmm. человек уже на смертном одре Uh -huh. Он, единственное, что он начинает почему-то общаться и верить в Бога. А до этого он был вот таким пол... uh -huh. полнейшим атеистом. Таких случаев огромное количество, чуть ли там не каждый. Mm -hmm. Как быть с такими людьми, которые, ну, особенно пожилые люди, вы знаете, все-таки mm -hmm. в бывшем Советском Союзе, mm -hmm. э, ну, были атеисты, большинство людей, mm -hmm. более того, религия запрещала церкви, mm -hmm. я помню, они вообще mm -hmm. даже чуть ли не разрушались. Mm -hmm. а как быть с такими людьми? Mm -hmm. Они сами, они учиться не будут, но да, вот понятно. они могут, наверное, к вам все-таки как-то прийти, или может быть попробовать. Ведь на первом этапе что надо? Ну, на первом этапе, знаете, как антибиотик. Он же не, не лечит, он же как да. бы устраняет действительно воспалительный процесс. А потом да. уже надо думать, а почему угу. вот человек получил этот воспалительный процесс. Да, конечно. Так как, а, так, в да, таком как случае что? я просто объясняю взаимосвязь между болезнью и твоими мыслями. Mm. Человеку становится понятным, что вот его мысли привели вот к этой болезни то есть у меня всегда есть построение вот вы так мыслили посмотрите вы так думали где-то месяц назад или год назад неважно и смотрите результатом ваших мыслей стало вот что да то есть у каждого органа есть определенные мысли которые отвечают собственно за болезнь да? и когда человек понимает какие конкретно мысли привели к этой болезни он соглашается принять эти мысли, исправить и запустить другие мысли взамен этих. То есть работает аффирмация. И результат, конечно, совершенно вот иной. Да. В результате человек излечивается. И здесь вера в Бога как бы ни при чем. То есть mm -hmm. можно, конечно, молиться, можно и медитировать, но человеку все-таки надо осознать, что как он мыслит, так он и болеет. То есть негативные мысли будут разрушать его тело. С этим человек соглашается. Хорошо. А как, все-таки, если вернуться к хроникам Акаши, Каши рекордам а как в этом случае вхождение в этот слой помогает человеку? Мысли? Мысли. Хорошо. Вы знаете, у нас... Довольно много людей уже ездило в это место в Бразилии, где находится такой духовный госпиталь, где живет Джонат Бога, Джанавгат его называет. И там, единственное, это никто никого не режет, я об этом много раз говорил, но люди возвращаются оттуда здоровыми. Многие. То есть, как это происходит? Ну, там то ли осознание, то ли, конечно, там духи помогают, ангелы помогают, это все понятно. Но с мыслями хорошо, разобрались, это все э, mm -hmm. замечательно. Но как все-таки, для чего нужны хроники Акаши? Это те, кто mm -hmm. просто любознательные, любопытные, которые mm -hmm. хотят разобраться в тех жизнях. И э, для чего нам это надо? Ну, хроники Акаши, они же не высечены на камне, да? То есть, а они написаны на песке. То есть, если вы сегодня подумали какую-то другую мысль, не ту, которую вы думаете всегда, в хрониках Акаши происходят изменения, то есть сразу трансформируется, э, с пониманием того, что вы больше никогда не будете думать вот так, вы будете думать по-другому. И хроники переписывают информацию, то есть старая информация, стирается и появляется новая. Соответственно, завтрашний день ваше будущее будет исходить из того сегодняшнего дня, то есть с пониманием того, что вы поменяли в хрониках всю информацию. И когда вы каждый день меняете свои хроники и понимаете, что ваши изменения ведут вас к улучшению вашего здоровья или вашего настроения, вы работаете каждый день с этими хрониками и каждый день переписываете. Другое дело, что иногда человек не знает, как зайти в хроники Акаши. Но вообще, вы знаете, в хроники Акаши человеку вход всегда открыт, самому имеется в виду. Мне открывают хроника Акаши для другого человека только по его просьбе. То есть если он попросил, то для меня его хроники открывают. Да. Но когда человек сам для себя спрашивает информацию, она открыта всегда. Вопрос, смотрите, вопрос в том, насколько вы готовы услышать эту информацию. Если вы задали вопрос, ответ может не прийти в ту же секунду. У меня было примерно так, что сначала я слушала ответ, и он приходил где-то через месяц, через полтора месяца ответ приходил. А потом стало быстрее. Я стала получать ответы через неделю, потом стала получать через день, потом через два часа. Сейчас часть информации идет сразу, только я задала вопросы, сразу информация идет. Но иногда, изредка бывает, что информация идет через несколько часов. Бывает. А, ну, может быть, я не очень сильно расслабился, еще как-то, может быть. А, это вопрос тренировки. А, но то, что вы, задав вопрос, обязательно получите ответ, в этом не может быть никаких сомнений. А, если вы задали вопрос, почему я в этой жизни болею вот той или той там, болезнью какой-то, да, а, что я должен, какие мысли я должен поменять, чтобы излечиться. Если вы задаете такой вопрос, то рано или поздно ответ все равно приходит. И, ну, ответ на физическом уровне, он немножко другой. Он может идти там как реплика там как друга, или там фраза из телевизора, или там еще как-то, да? То есть, или там журнальная статья, там как-то. То есть, здесь информация пойдет немножко в другом режиме, если это физический мир уже. Но первое время придется пользоваться именно такой информацией, которая физического не рассчитывается. То, что вы не пропустите эту информацию, не волнуйтесь. Ангелы подготовили ответ в дублирующем. Я один раз одну и ту же фразу услышала из трех источников. Когда до меня уже дошла третья фраза, я поняла, что это ответ на мой вопрос. Не переживайте, что ангелы не услышали или там еще как-то. Вот всегда есть контакт, то есть вас-то точно слышат. Вас поняли, приняли. Другое дело, что вы можете не обратить внимания. Но опять же, они концентрируют ваш взгляд, они концентрируют. То есть идет управление вашим зрением, слухом, и вы четко видите и внимание направляете туда, где есть ответ. Ну, это очень трудно объяснить, да, как это происходит, но тем не менее, если вы задали вопрос, вы получаете ответ. Просто нужно быть в этом уверенным. В том, да, что... вот да, вопрос... спрашиваете, да. Вот вопрос, как быть в этом уверенным, знаете, как в том анедоте, когда... Наводнение и уже там все затопило и один залез там на крышу дома, он уже стоит уже вот все вот больше уже выше нету. А вокруг лодки одна приплывает, говорит, послушай, давай. Он говорит, давай залезай в лодку. Он говорит, меня Бог спасет. Вторая лодка приплывает, он говорит, меня Бог спасет. Третья приплывает, говорит, Бог спасет и все уже вода заливает. И он уже замолился и говорит, Бог я так тебе доверял, а, и слышит ответ. Так я тебе три раза за тобой посылал. Что ж ты... Да, конечно, ну, да. Теперь да. уже да. все... Так вот как... Да. А он не услышал. Так вот вопрос, как это все услышать? Mm. Надо еще да. уметь, уметь слышать. а? Здесь вообще никакого секрета нет. Слышимость бывает только в одном случае, если ваш мозг выключен. При включенном мозге вы ничего не услышите. Когда мозг включен, вы слышите свои мысли. Да вы знаете, у нас 99% живут с выключенным мозгом. Что же вы это... Нет, это только нет, те, кто нет. слышит нашу передачу, или которые к вам приходят, у них мозг каким-то образом включился уже, чтобы прийти к а, вам. А так да. у нас все с выключенными мозгами там находятся. Вот. Значит... Чтобы найти эту тишину, у нас есть несколько медитаций, есть техника да, определенная, при помощи которой мы добиваемся полного отключения, полной пустоты, тишины, как хотите, да, безмолвия и так далее. Ну, это тренировка, да, это может научиться за неделю, это может научиться за месяц, это у кого как происходит. Но когда человек научается держать мозг в тишине, то он начинает слушать и слышать космос. То есть это, опять же, упражнение, да. Mm. Mm. Вы знаете, это все удивительно интересно. Я, ну, можно говорить тут, в общем-то, часами. Mm -hmm. Просто мне, вы знаете, мне даже как-то э, интересно вот, продолжение этой программы, потому что, так скажем, люди, вот, те, которые не в теме, они слышат эту информацию, она как-то такая не очень понятная. Mm -hmm. И э, я бы хотел скажем, на этом, может быть, остановиться и послушать, что люди скажут, может, они будут задавать да. какие-то вопросы. У да. меня просто к вам такой вот последний, скажем, вопрос, предложение. Uh -huh. А вы бы могли вот так вот в живом эфире провести какую-то вот такую мини, что ли, медитацию, uh -huh. для того, чтобы люди, ну, вы должны понимать о том, что uh -huh. когда нас потом будут слушать или даже uh -huh. Uh -huh. видеть, то... Ну, кто-то будет, может быть, и захочет пройти такую медитацию. Можно вот так вот сделать где-то, да, не знаю, на 30 конечно. секунд, на минуту, на две? Да, да? пожалуйста, да, пожалуйста, Давайте потому... сделаем такую простенькую, может быть, медитацию, потому что Давайте. мы же ведем программы не просто потому, что нам как-то да, интересно, конечно. мы же хотим все-таки теорию превратить, э, сказку сделать были, так да. говорится. Вот, и превратить в практику, чтобы людям да. это... Помогала. Давайте мы сделаем, я вот тоже тут mm -hmm. буду участвовать. Да, yeah. хорошо. Давайте. <клёв> Многие люди могут медитировать с открытыми глазами. Я таких людей видела. Но все-таки я предлагаю сейчас всем для лучшей концентрации закрыть глаза. Первый вдох. На 7 секунд выдох 7 секунд. Второй вдох 12 секунд и выдох 12 секунд. Дышим низом желота, наполняем живот, плечи на месте. Еще один вдох на 12 секунд. Если вы ощутили расслабление, Значит, мозг перешел в другое состояние. Мы его называем тета-состоянием. Ощущение расширения, тепла, свободы и легкости. Мы в центре. Мы дома. В вашем центре центр это чуть Физическое сердце чуть левее, духовный центр чуть правее. На этой же линии. Сначала появляется маленький огонечек. Как маленькая белая лампочка. Этот огонек становится все больше. Больше. Сначала он как теннисный мячик. Потом он все расширяется. Удерживайте настолько, насколько можете удержать визуально. Наблюдайте, как растет этот шар. Ощущаете, что он белого цвета, с золотинками, с искорцами золота. Сделайте его интенсивно, блестящим, ярким, как солнце только белое. Концентрируйтесь на состоянии покоя, блаженства. Посмотрите, как тепло разливается в руки и ноги. Осознавайте все свое тело. Вы теперь большие. Центр является дверью, дверью в другой мир, в другое измерение, в другую игру. Когда вы активируете шоколидное железо, вы будете видеть все свои прошлые игры, вы будете разговаривать со своими звездными родителями, беседовать с наставниками, заходить в свои пирамиды, очищаться в храмах. Это та самая дверь, которая всегда была с нами. Это то, что мы веками искали и стремились состоянию гармонии, покоя, блаженства. Оно всегда было с нами. Я есть. Я есть свет. Я есть им я есть им любовь, я есть часть творения, часть Создателя. Я вернулся домой из долгого путешествия. Я осознаю себя счастье и единство. Индитация будет близко для вас столько, сколько вы можете сидеть в этом безмолвии, сколько вы себе можете позволить испытывать это блаженство растекание. А сейчас мы плавно, не торопясь, возвращаемся в прежнее состояние. Лучше это делать полностью дыханием. Воздух сразу запускается в лобные доли. Интенсивно через нос воздух идет вверх. Глобные доли получают кислород и активируются. Возвращаемся, приходим в обычное состояние, здесь и сейчас, открываем глаза, желательно, чтобы вы не выходили резко из медитации по ну, возможности, конечно, иногда выдергиваешь, вылетаешь просто. Хорошо, спасибо большое. Ну, у нас формат, дорогие друзья, конечно, не предусматривает медитации в живом эфире, вот, но как модель. Uh -huh. Как это все происходит, это был опыт наш. Я надеюсь, что те люди, которые нас будут uh, видеть, они... Uh, видео появится скоро на YouTube. Подписывайтесь uh -huh. на наш канал, и вы будете получать уведомления. И будет в Фейсбуке тоже. На странице «Сангейтс Радио» на Фейсбуке это будет. Ну, кому, в общем-то, кто хочет углубиться, так скажем, в это все, вы можете нам позвонить по телефону. В основном, конечно, для тех, кто проживает на территории Соединенных Штатов. Это 847-226-9956. Или по Skype. Это «Сангейтс», солнечный оборот, на конце буквы сангейтс 108. 108, Ну или прямо на сайте тройной W» sungatesradio.com Там можно эти все вопросы задавать. Ну и я хочу поблагодарить Ольгу Викторовну. Ольга, спасибо вам большое. Опять же, наших всех радиослушателей, которые были с нами в теперешних в будущих. Я надеюсь, что все-таки мир у нас такой. Люди просыпаются, мозги, как выяснилось, у нас уже включаются, слава Богу. Так что мы всех ждем в нашей программе и в нашей передаче. Я хочу еще напомнить о том, кто нас слушает. Кстати, э -э -э у вас будет 2 числа, буквально 2 это завтра, по-моему, да? Завтра у вас будет э -э -э конференция, правильно, насколько я знаю? Mm -hmm. вот. Мы планируем, дорогие друзья, транслировать эту конференцию. Это для тех, кто... Uh, это будет радиоэфир, не знаю, да, это будет радио, это только uh, мы не сможем транслировать ее, хотя, может быть, посмотрим. Uh, но, во всяком случае, на радио, сангейсрадио.ком, вы можете это все видеть. И uh, во сколько, напомните, это будет? Ну, по Москве это по будет Москве, 6, 6 часов, да, 18.00. Да, вечером. Это Москва. Uh -huh. а у, вас... ну, uh -huh. у нас это 10 утра в Чикаго, в э, Калифорнии, Сан-Франциско, Лос-Анджелес это 8 утра. Э, и 11 утра это будет в нью йорк и Вашингтон, восточное побережье. Поэтому, кто захочет, пожалуйста, можете это все послушать. Э, э, спасибо большое вам, Ольга. И до новых встреч, дорогие друзья. Хочу напомнить о том, что мы встречаемся в 8 вечера 20.00 по московскому времени. В Чикаго в это время 12 часов дня. И буквально через 15 минут, то хочет, можете остаться. У нас будет очень интересная программа в Лос-Анджелесе, с Лос-Анджелесом. И там будет выступать доктор, достаточно известный доктор Борис Увайдов. Это старый закалки человек который лечит людей не так, как лечит современная медицина, вот, а как раз таки именно вот то, о чем мы говорим. Ну и в основном это, конечно, и травы, и все то, чего сегодня уже в основном забыто. Вот буквально через 15 минут мы начнем эту программу. Речь будет идти о щитовидной железе, так что это бич сегодня, к сожалению, для многих людей. Так что, пожалуйста, оставайтесь с нами. Ольга, спасибо вам большое. Всего вам доброго. Ну, и мы встретимся завтра с вами на конференции. Я буду пассивным, так сказать, радиослушателем. Или вот видеть это все. А в пятницу мы, я уже буду активным. В пятницу, да. В следующий пятницу. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания. До свидания.